Прибыли из Белгорода, забирать технику камаз 4318 манипулятор. Техника хорошая, проверенная, как говорится, морозами. Поедем на ней на Белгород, будем работать. По организации сказать, оформление документов быстрое. Впечатляет, Равиль хороший специалист, помог все оформить, все проверить. Машина принята была в хорошем техническом состоянии, претензий никаких, как говорится, не имеет. Управление данная техника прекрасная, коробка пятиступенчатая, есть доп-отопитель, подогрев двигателя, тот же ж можно и салон прогреть. Ну вот так, в принципе, хорошая, КамАЗ, батыр.